привет меня зовут ярослав ты на канале сквозь терник звездам сегодня хочу рассказать о новостях на платформе UFC Exchange. давно не было новостей у меня по данной площадке и какие же нововведения тут у нас произошли за это время во-первых произошло такое обновление что теперь приобрести франшизу это вот мы переходим во вкладку бизнес франшизы теперь самую максимальную франшизу даже можно обновить за UFC токены то есть давайте я сейчас прям такие это и сделаю это очень здорово тема потому что мы тут получаем и доход от продаж уже и бинар мы активируем и скидка на операции то есть на все комиссии будет сто процентов срок действия без срока действия и продлевать не надо то есть это самая выгодная франшиза чуть ниже вы можете спуститься почитать вообще ссылка на площадку будет находиться в описании почитать какие преимущества у этой франшизы а также можете перейти в плейлист который будет находиться также в описании под этим видеороликом и там я я вообще разбираю функции франшиз и токенов, и UFC токена, и UPAY токена. В общем, все видеоролики о платформе UFC Exchange вы найдете в описании под этим видеороликом. Ну а давайте я сейчас приобрету как раз таки франшизу за UFC токен. Так, тут мы можем выбрать, за что мы покупаем. Это вот криптовалюта различная, куб. Кстати, сегодня я также сделаю депозит на Кубер. Если у вас есть монеты Куб, и вы их пока не собираетесь продавать так же, как и я, то можете делать депозиты, и тут они будут увеличиваться в количестве. Но тут чуть-чуть позже давайте к этому перейду. Так, вот мы выбираем UVC токен и нажимаю купить. Надо 48 токенов, 48 сотых почти что 49 токенов, все получается, что я приобрел самую максимальную франшизу, она у меня будет бессрочная, то есть всегда будет действовать, продлевать ее не надо и у меня вот тут сразу много плюшек появилось, это и от продаж франшизы сразу партнерка на 5 уровней открылась, еще и часть прибыли компании получаю ежемесячно тут тоже можно с этим ознакомиться. реферальный бонус за торговые обмены и кредитные операции также у меня увеличен и мы видим, что мало того, что это 5 уровней, так тут они еще и повышенные а, по сравнению с другими франшизами скидка на торговые операции у меня сто процентов получается и тут также можно получить квалификационный бонус это тоже очень здорово теперь давайте еще к одному нововведению которое тут есть во-первых токен UPay у нас уже появился я даже получил по баунти программе если кто помнит я записывал видеоролик что можно получить по баунти программе токен UPay. надо было снимать видеоролики о площадке и вот тут я его как раз таки и получил вот первый мой депозит этого токена был уже давно тут даже так сразу и не вспомнишь даты не было, но ну, вот он у меня успешно отработал, я на первый стейк его ставил, и тут у меня уже в работе есть второй, это сколько там, не помню 50, наверное, я поставил да, 50 юпей я вчера поставил и давайте я сегодня поставлю вот на, на 90, на 90 дней 200 юпей минимально А давайте попробую, у меня вроде столько оставалось. у меня как раз таки есть 225 юпей 200 юпей я ставлю на стейк текинг. Все успешно поставлено, давайте я обновлю страницу И мы посмотрим, что да, действительно 200 UPay у меня в работе на 90 дней Под суточный процент 0,42 В принципе это тоже очень здорово получается Тут чуть ниже мы можем спуститься и почитать условия использования Это суммарный депозит не более 100 тысяч UPay И тут мы как раз таки видим повышающий коэффициент от суммы депозитов ваших партнеров То есть если наши партнеры, которых мы пригласили по реферальной ссылке Будут делать вот такое количество монет От 1000 монет Это 1.1 И тут прям до 10 миллионов 2.5 получается коэффициент На который будет умножаться наша доходность И также в этой монете есть уже сразу со старта понижающий процент То есть если токен будет стоить от 1 доллара и выше То понижающего процента никакого нету Если цена будет чуть-чуть опускаться вниз то уже будет понижающий процент именно на вот это количество будет уменьшена прибыль по стейкингу чтобы создать дефицит монет на рынке и чтобы цена вернулась ну как минимум к одному доллару мы видим что даже если до 15 центов будет стоить монета то понижающий коэффициент будет 80 процентов то есть это такой механизм который будет регулировать эмиссию новых монет чтобы создать возможность подъема роста цены то есть это это тоже очень прикольная тема будем смотреть что из этого может получиться если вас заинтересовал токен upay но у вас нету данного токена то вы можете перейти прямо на ufc exchange во вкладочку обмен и тут выбрать например у вас есть биткоин и вы просто тут находите upay и покупаете по рынку смотрите какие ордера у вас есть это также можно сделать за любую другую криптовалюту это вот кубер рубль евро доллар эфириум призм рипл большое количество на самом деле криптовалют есть за которые можно это все дело приобрести поэтому переходите если вдруг заинтересовал и прямо на данной площадке можно приобрести токен upay теперь давайте перейдем обратно к пулам и перейдем в пул кубер мы сюда переходим и тут у меня тоже есть какой-то маленький депозит. Давайте я его увеличу, потому что монеты кубы у меня остались. Цена, конечно, не очень сильно радует. В течение месяца она уже держится где-то а, до 20 центов, близко к этому значению. И пока что не растет. И я решил, что пускай эти монеты у меня пока лежат. Продавать я их не собираюсь. Я их а, внесу сюда на депозит вот частями. Сейчас у меня 100 монет кубов есть. Я нажимаю «Пополнить». Все, депозит у меня пополнился сняли с меня комиссию из 100 монет пришли только 91.2 это комиссия на пополнение но мы видим что сразу от 100 монет уже суточный коэффициент 0.55 это тоже в принципе очень здорово тут у нас есть калькулятор тут вписан мой процент и за 90 дней у меня будет прибыль 73 монеты куб то есть за период чуть более 10 дней отбивается как раз таки вот эта комиссия и потом на остальные все дни идут мне в плюс. В принципе, вывод тут не закрыт, можно хоть сразу вводить все свои монеты, но пока курс монеты находится в стагнации, чем просто держать у себя на кошельке без структуры, если вдруг вы ее, как и я, не строили, то предлагаю вам воспользоваться площадкой UFC Exchange. Тут вот всего лишь 100 монет куб, это на самом деле, вот у меня 128 лежит на балансе сейчас, это что-то около 18 долларов, на самом деле, это не такие большие деньги, а можно проинвестировать и получать 0,5 пять сотых процентов в сутки и ждать конечно же лучших развитий с курсом на данную монету такие новости сегодня были классная новость что за UVC токен теперь можно приобретать франшизы это на самом деле крутая штука мы знаем что этот токен растет в цене более подробно вы можете узнать о нем по описанию из видеоролика ссылка на плейлист будет находиться там я более детально разбираю этот токен на самом деле у него очень большие перспективы и мы видим что на площадку внедрили покупку франшизы за него что тоже очень здорово. Также токен UPay открылся стейкинг по баунти программе. Всем, кто участвовал, проверяйте, выплатили все токены. Можете ставить их на стейкинг и получать дополнительный доход именно в вот этих вот токенах. А также свои монеты куб я решил поставить на стейкинг на данной площадке, потому что ну, пока что продавать их точно смысла я не вижу. Посмотрим, какой разворот событий будет дальше. Ну а пока они у меня будут приумножаться на площадке UFC. Exchange. спасибо за просмотр до скорых встреч